В Турции и Сирии произошло сильнейшее землетрясение за последние 80 лет, унесшее более тысячи жизней. Землетрясения появляются вновь и вновь, с небольшими интервалами во времени, и на момент подготовки этого ролика насчитывается около 1014 погибших и более 5000 пострадавших. Количество спасенных из-под обломков более двух тысяч, а количество оставшихся под завалами, известно одному лишь Аллаху, разрушено около 1700 зданий. Улицы Турции покрылись трещинами, а здания разрушаются во время прямого новостного эфира. Мы просим всех наших подписчиков упомянуть в своих дуа всех пострадавших и погибших мусульман в результате этого страшного землетрясения. Всевышний Аллах мудрый и ведущий обо всем. Он творит и устанавливает любые знаки, какие пожелает, чтобы устрашить своих рабов и предостеречь их от Ширка и идти против Его закона и делать то, что Он запретил. Всевышний сказал, «Мы не спосылаем наши знамения только для устрашения людей. Несомненно, землетрясения являются одним из знамений, которые Всевышний насылает, чтобы устрашить своих рабов. Все землетрясения и другие вещи, которые случаются и причиняют вред и травмы людям, происходят из-за ширка и грехов, как сказал Аллах, «Любая беда постигает вас, верующие, лишь за то, что вы сделали своими руками из грехов. Он прощает вам многое. Нам следует покаяться перед Аллахом, твердо придерживаться его религии и избегать всего, что он запретил из ширка и греха, чтобы Аллах отвратил от нас всякое зло и благословил нас добром». Всевышний сказал. «Наша реакция, когда происходит землетрясение или какое-либо другое знамение, должна заключаться в том, чтобы поспешить покаяться перед Аллахом и молиться Ему о безопасности, а также много поминать Его и просить у Него прощения. Также рекомендуется проявлять сострадание к бедным и нуждающимся и давать им милостиню, потому что пророк Алейхиссалату Вассалам сказал» «Те, кто милостив, будут помилованы милостивым. Помилуй тех, кто на земле, и тебя помилует Аллах». Мы просим Всевышнего исправить дела всех мусульман, и благословить их правильным пониманием ислама, и помочь им стойко придерживаться его и покаяться перед Аллахом во всех своих грехах. Мы просим его исправить всех тех, кто имеет власть над мусульманами, и поддержать истину, и искоренить через них ложь, и помочь им управлять людьми в соответствии с законами шариата и защитить их и всех мусульман от заблуждения, искушений и уловок шайтана, ибо он способен на все это.